Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, мир! А может быть у кого-то утро, потому что нас смотрят уже во всех частях света. И чему мы несказанно рады, друзья, потому что сегодня, как обычно, 22 Москвы, четверг, 21 октября, и мы вещаем со Светланой Лавровой, которая, как и прежде, готова терпеливо отвечать на все ваши, наши вопросы которые касаются темы автономии, как же можно жить, не зависеть от этой еды, которая достаточно уже не экологичная, от этой воды, которая не является водой, а просто жидкостью. И как можно еще даже депривировать соль, И в чем я на самом деле убедилась на двух марафонах у Светочки. Итак, добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Очень приятно опять у вас находиться в гостях. Вот. Я еще хочу сказать, что по вчерашнему эфиру, Рим, столько отзывов, столько благодарностей пришло, и ребята прям так сказали, мне писали, что очень-очень было приятно тебя видеть, и что ты для многих таким мотиватором стала, потому что там некоторые писали, что ой мне вот казалось, что я уже не смогу, я уже это не сделаю, я уже то. А сейчас, говорит, просто окрылились. У меня четыре человека написали мне, что, говорит, просто все, Рима нас зажгла. Спасибо тебе огромное за вчерашний эфир. Просто, просто класс. Ой, мне очень приятно, потому что опять этот экспромт. Но на самом деле, друзья, вот я, у меня нет даже, скажем, обычных слов, чтобы сказать, что я теперь живу точно в атмосфере и в мире волшебства. И теперь я уже с, этой, с этих рельсов не сойду. И как Светлана сказала в завершении второго марафона, теперь вы можете есть, что хотите, у вас просто нет этих привязок. И так и есть. Вот. она, знаете, как будто бы какое-то благословение уже дала нам, и мы теперь действительно чувствуем себя, знаете, какими-то более э, не то что там творцами, но более осознанными и э, знаете, ушли страхи страхи ушли, что если что-то там куда-то не пустят в магазин или еще что-либо, то есть нет такой, такой, вообще нет такой причины, из-за которой я могу волноваться. Вот это мне главное было получить. Спасибо огромное, Сидуля. Вот, и что мы еще? Спасибо большое за любовь. Благодарю тебе, Толечка. Вот, и Леночка. Вот. Друзья, давайте задавать вопросы Светочке. Если у Светы есть вопросы сейчас, то мы слушаем, потому что я пока перейду на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 вымываться, вычищаться, я не знаю, как это сказать, но просто такое, но ну, это я первый раз в жизни, я давно о нем слышала, но никогда как-то не пробовала. Поэтому не знаю, и в интернете, кстати, очень мало э, таких, чтобы отзывов, чтобы посмотреть, какие там отзывы, вот, но, но, но запахи я и до этого чувствовала достаточно уже очень обостренно.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 А геймолит вылечил в течение двух дней. И когда пробивали, то гноя не было. Вот интересный опыт. ИБА. Да, но его прям нужно разбавлять очень. Прям я разбавляла, у меня он пришел уже цикламен водный. Есть он на, на масле, есть на воде. Он уже разбавленный на воде, и там нужно было разбавлять либо одна капля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 Тебе досталось. Ну что ж, я а, здесь немножко задала, я жду уточняющего вопроса от Олега, который просил, спросил про зубы, но непонятно, что именно про зубы он спросил. Поэтому, а есть ли у нас другие вопросы и желающие в чате, которые у нас в зоне, ребята? Включайтесь, у кого есть вопросы, пожалуйста. Пока ребята, субтитры. Зачитаю вопрос тогда, потому что мне их тоже много набросали. Светлана, здравствуйте. Можете ли вы провести марафон для англоязычной группы? Я мог бы быть переводчиком. Если к вам обращаться, то свяжитесь со мной. У меня также есть интересующиеся ваш, вашими марафонами, и я готов быть организатором марафонов по сухому голоданию и по депривации сна. Англоязычные марафоны, да. С удовольствием, если если есть желающие, то, конечно же, можем провести, потому что был такой опыт, мы уже проводили англоязычные марафоны, и достаточно, как бы они успешно проходили у нас, поэтому, конечно, связывайтесь, и я думаю, что этот момент мы с удовольствием с вами обсудим. Угу. Отлично, хорошо, уже, смотрите, уже проявляются все больше и больше да, англоязычных. И вот у нас Сергей снова в гостях. Привет, Сергей, включайте микрофончик, микрофончик включайте, дождем да, Как у вас дела за неделю, коротко? Алло, меня говорит. слышно? Слышно? Слышно. немножко по-другому я делал. В течение двух дней, то есть когда мне тоже были проблемы гайморитов, то есть сделали снимок. Нуточка, и... Сережа, Сережа, вас да. плоховато слышно чуть-чуть поближе к микрофону, а, либо к, просто погромче усилия. Угу, спасибо. <къем> Это давно было. Давно было. И получается, как тоже, когда делали снимок, э, Гаймеровая пазух, пазуха. Какая, правая, левая, какая то я не помню, или правая, или левая забита была полностью гноем. и Приучить. Слышно? Слышно, да? Хорошо. Когда-то дав давно, когда давно у меня был тоже сильный гайморит, и температура была высокая. И когда делали снимок, то пазуха была забита полностью гноем. И направили на пробивание, на пробивание в больницу. И с одной бабушкой я говорила, она как сказала, берешь цикламен, <coughs> вот эту саму луковицу, луковицу цикламена, берешь, разрезаешь, натираешь на терку мелкую, выдавливаешь сок, на марлю, то есть на марлю выдавливаешь сок. И сколько этого сока, столько взять постного масла, это все разбавляется, потому что постное масло не даст обжечь, обжечь слизистую. И на пипетку там будешь капать себе, ну сразу сказал, жжение будет сильное. Ну я так сделал, постное масло, постное масло, цикламен выдавил туда это все, на пипетку и туда, и туда. Ой, как начал я чихать. Как начал я чихать, как было жжение такое, но как мне оттуда начало все вылетать, и когда я уже в больницу пришел, ну смотрят на снимок, но ну, и мне взяли это все туда пробили, ничего не нашли, говорит, странно. На снимке есть гной, а тут мы туда не лекарства, там промывку делают специфическую. Ничего с туда не раскапывал. Вот так за два дня, точнее за один день гайморит я свою вылечил. Но там, правда, ну, ядреные. Прекрасный, прекрасный опыт, Сергей, вообще. Возможно, действительно на масле, потому что я тоже слышала, что лук тоже на масле. Я а, медик, я, медик, я немножко разбираюсь. Угу. Нет, все хорошо, за подробности благодарим. Вот. Вопрос есть, Сергей? Вопросы а нет, нет вопросов. Отлично, пока нет. Тогда мы выключаемся, а Светлана вижу хочет нам вопросик зачитать. Хорошо, спасибо. А, вопросик зачитать так. На этом канале в какой-то трансляции рассказывали про 100 килокалорий в виде трех яблок. И типа через эту практику заход. Вопрос, пробовал ли автор или ученики такой метод? Ну, я так полагаю, что, наверное, это, можно сказать, что это малоедение, но я бы, наверное, была очень аккуратна с таким малоедением, потому как все-таки ребята должны понимать, что пока у нас организм не перестроился на внутреннее питание, пока он не начал вырабатывать свои витамины и микроэлементы, то, наверное, даже малоедение оно должно быть каким-то максимально сбалансированным, чтобы, чтобы по максимуму избежать сильного выпадения волос, у кого-то расшатываются зубки у кого-то кожа очень сильно сохнет. И чтобы вот эти нюансы как-то немножечко сгладить, я все-таки рекомендую, чтобы малоедение, оно тоже было, <coughs>, разумное. И если какой-то один, один фрукт или овощ остается, то, наверное, нужно смотреть за своим телом. Я не пробовала так, у меня... У меня не было такого сильно прям малоедения, я как-то сразу же начала на сухие сухие сухие ходить. И у ребят, которые проходили со мной марафоны, ну, тоже особо не рассказывали, что они были там на каких-то яблоках, такого опыта нет. Угу. Замечательно, у нас сегодня больше эфир про цикламен, я так понимаю, да. Тоже пишут, что а, литр цикламена на гайморит потратил, но а и написано он неизлечим, типа гайморит, видимо, вот так говорят. Гайморит неизлечим. А мне кажется, у нас наверное все неизлечимо, если мы на еде, да? Это же нужно тоже понимать, что если мы, это же зависит от нашего образа жизни, если мы что-то начинаем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 Да, кто моложе. Вот. Сергей, я там вам написала в личку, пришлите ваш номер телефона мне вот здесь в чате, если можно. Вот, и ну что ж, а, и вот здесь еще а, спрашивают Олег из а, Англии, судя по всему. А, интересно ваше мнение о том, что такое сны, которые мы видим? Спрашивают у Светланы, которая мало спит. Ну... Ребят, я уже, я уже в сон, в такой, чтобы в сон уйти, я уже давно не проваливаю в сон. У меня нет сна, который длится по несколько часов. У меня, как правило, если я и подсыпаю, то он идет такой вот очень короткий, что я не успеваю упасть вот в это вот глубокое состояние со сновидений. Поэтому я как-то все время в этой реальности. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос, какой сон. Вот. Раньше бы, наверное, ответила, сейчас мне эта тема пока не интересна. Может быть, что-то изменится, и я вам тогда буду рассказывать. Угу. Отлично. Если есть кто хочет задать вопросик, пожалуйста, друзья, включайтесь. Здесь все опытные у нас в зуме, пожалуйста, пожалуйста, Лилечка, вижу тебя, Леночка, пожалуйста, Оля, Лариса, также. Пожалуйста, а, ребята, в связи, в связи с цикламеном, я просто подумала такую вещь, нельзя ли вообще использовать, скажем, чеснок, сделать чесночное масло, вот так же, как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 Тот, кто задавал вопрос, хочу ответить, что не нужно придумывать велосипед заново. Вот есть вот так, значит, нужно делать вот так. Чеснок кто-то, петрушку, там укроп начнет вот это все. Вот, как я сказал, вот сделай вот так, и проблем не будет. А то как, нач начинают придумывать разные... Это, а потом... А потом через ухо что-то полезло, потом туда что-то запихнуло, оно не подействовало и так дальше. Сережа, когда вы будете вести эфир, вы так и скажете. Да. Пока вопрос задает Светлане. Не, да. ну я, шутка, я просто любитель, я просто любитель. Сергей, вам да. следует подумать вот о чем, что не всем, не везде все доступно. Я этот вариант придумала, потому что цикламент там, где я нахожусь, недоступен. Он в цветочных. Меня слышно? Он в цветочных магазинах продается. Да, там луковица, лилечка, луковица. продается. Именно луковица. Именно да, луковица, луковица, да, луковица. Можно я тогда... Да, можно я тогда тоже добавлю. Я тоже не могла найти цикламент, поэтому я его заказала просто через интернет магазин. Да, вот увидите, И вам придет, вы просто выбираете на водной основе либо на масляной основе. И в зависимости от того, через какой интернет-магазин вы заказали, в зависимости от этого просто будет время. У меня пришел он в течение трех дней. Или я пришлю ссылочку, которая получила от Светочки. Ребята, а это вы нашли ссылку, где у вас этот магазин находится на территории э, России, какой-то республики, да, потому что они не высылают туда, где я. Понимаешь? На нет нету, посмотри на Азоне, у вас там что, доставка Я салона, смотрела там? на Амазоне, я смотрела на ebay ага. и я смотрела на Etsy. Возможно. Угу. Сергей, что там у вас? Слышно? Нормально? Там, если более ядреный, то один к одному. Если хотите, чтобы он, ну как, ну немного опасайтесь, то возьмите масло э, две, две, две части, а то он действительно там обжигает немного. Но ну, я брал один к одному, ну там ядреный был. А кто-то более, ну как, щадящий, то брал там одну, одну цикламен, сколько выдавил, и две масла. А, еще знакомый тоже порекомендовал, у нее там всю жизнь насморк был, никак, за раз только вылечилось все. Но там она бегала, скакала, прыгала, но помогла, говорит. Да, я вытерпела, но помогла. Ну, вот, Благодарим, Сергей. Mm -hmm. Хорошо, хорошие ремарочки. Ладно, Лили, мы тебе как-нибудь это самое, как это назвать, себе закажем и тебе отправим. потом, слышь, да? Хорошо. Это, да, это самый действенный способ. Делаем, спишемся. <как> ну что ж, друзья, Светлана, можно ли мне зачитать или ты готова там что-то у тебя есть, да? Давай. А можно читать, можно читать, чтобы мы с тобой по очереди. А, ну, в общем, смотрите, здесь идет о том, что вопрос, а, значит, скажите, как малоедение может помочь в поиску предназначения и уходят ли страхи на малоедение? Пожалуйста, приведите примеры. У нас так люди любят искать свое предназначение, почему-то они настолько потеряны. Наверное, перед тем, как искать какое-то предназначение, нужно найти себя. И как только вы себя находите и себя осознаете, вот эти вот вопросы у вас они автоматически отходят. Ну и, конечно же, не будет никаких страхов. А что касается, уходят ли страхи на малоедение? то тут, наверное, еще стоит вопрос задать, что, что в вашем контексте подразумевается под малоедением, какие критерии вашего малоедения. Но я все же думаю, что если мы находимся на еде, то это очень, даже если это малоедение, то это, наверное, очень как-то полезно для организма и для каких-то очистительных аспектов нашего аватара. Но если мы говорим о каких-то познаниях себя, то у меня на малоедении не получилось найти себя, познать себя и вот пройти вот этот процесс, который я прохожу сейчас. Поэтому на этот вопрос я вам не могу ответить, но здесь еще очень важно, что вы имеете в виду под словом малоедение. Да, у кого-то это трехразовое питание. У кого-то это один укус яблочка или виноградинка, точно. Хорошо, Светуль, а какие там у тебя вопросы на YouTube-канале, пока закончились? Что будет на встрече в Екатеринбурге? Ребят, я в Екатеринбурге буду с 2 по 6 число, и там девочка, я как раз в сторис выкладывала, и у меня, по-моему, в ленте есть, девочка занимается организационными вопросами, 4 числа в 11 часов будет встреча, и там будут такие вопросы. Я там буду рассказывать, наверное, отвечать на вопросы по большей части, и где-то рассказывать свой опыт. Поэтому если кто в Екатеринбурге, либо где-то близко, то присоединяйтесь. Там даже люди... 4 ноября, со 2 ноября, Светочка, я немножко это... Это ноября, а тут, видишь, числа. Да. А, да, я... да, да, да. Ага. Да, со 2 ноября. 4 ноября как раз будет встреча. Хорошо. Итак, Екатеринбург и область Свердловская вперед. Приезжайте к Светлане. Я думаю, что там давно не было таких людей после Рапаева, Кости. Класс, класс. Еще тогда вопрос пока никто не задает.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 традиционному питанию? На самом деле очень большое, большой процент онкологии излечивается именно неединенной, да. даже хотя бы каким-то сыроединным в конце концов. Хорошо, Светочка, а вот здесь добавочка да, есть у нас от Алины о том, что она спрашивала про предназначение и малоедение. У нее малоедение это раз в день фруктовый фрукт. Вот, так что, собственно, наш человек. Ну да, это ближе, наверное, все-таки к какому-то облегчению своего аватара, к облегчению сознания, но и. Наверняка вы сможете прийти в это состояние, но я пришла другим путем, поэтому подсказать я вам не могу. И все же малоедение, я считаю, это, ну, это мое мнение, да? когда я просто по себе слышу, что малоедение, это, наверное, когда ты не каждый день кушаешь. Потому что если у тебя каждый день идет процесс пищеварения, это все-таки еще идет еда, потому что если мы будем прислушиваться к своему организму, вот такое вот интуитивное питание, да, то интуитивное питание нам показывает, уже доказано учеными, что кушать мы хотим примерно раз в месяц, раз в два дня, раз в день, раз в два дня. Вот. И когда люди начинают говорить, что я мало кушаю, кушаю один раз в день, это для нашего организма, для нашего взрослого аватара, когда у нас завершился процесс роста в организме, то это стандартно нормальная еда. То, что мы его расширили до трех раз в день, то это не норма, это просто мы расширили по каким-то своим причинам. Вот, поэтому малоедение, это, наверное, скорее, скорее всего, что когда вы кушаете м, хотя бы там раз в два дня, раз в три дня. Это, это по моим меркам. У меня... Как таковые вопросы здесь закончились. А, вот, да. Единственное, что вот дыхание может заменять питание, именно только что написала. И, а, ее же вопрос, кстати, как вы понимаете явление аутофагии? Спасибо. Про аутофагию очень много написано в интернете, и там, по-моему, даже была Нобелевская премия по этой аутофагии. Поэтому я не думаю, что стоит еще заострять внимание на том, что э, на каких-то чужих, э, иных высказываниях. Вот, я все-таки здесь предпочитаю делиться, ребят, своим опытом, чтобы не задевать каких-либо других спикеров. Потому что мое мнение, оно никак не отразится на том, что они уже высказали. И мое мнение никак не отразится на том, что вы должны воспринять для себя из этой информации. Поэтому, если, а если мы говорим, что про дыхание, так, дыхание может заменять питание? Дыхание может заменять не дыхание. Я бы сказала так, потому что дыхание и питание – это абсолютно разные вещи. Просто некоторые практикуют дыхание, но это, наверное, как инструмент, Тому, чтобы перейти на какой-то иной вид питания, то есть на, на малое, там, уйти от еды, Но это не замена, это инструмент тому пути, к которому вы идете.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 Хороший вопрос, да, по поводу э, воды, да, в отдых процедур холодных от Сергея. Нужно ли разогрев предварительно? Светочка, нужен ли предварительный разогрев тела при приеме холодных процедур на сухих днях, когда мерзнешь? Ну, это зависит от вашей подготовки, да, потому что если вы часто... Если вы, в принципе, любите холодную воду, если вы закаляетесь, если вы очень часто принимали, например, до этого контрастный душ, и ваше тело готово к холодной воде, то, наверное, разогрев какой-то не нужен. Если для вас это не, такой, не такая привычная процедура, то я бы, наверное, все-таки порекомендовала начать с контрастного душа, чтобы приучать свое тело именно теплая очень теплая вода холодная но заканчивать нужно всегда холодной водой. И чем больше вы постоите потом под холодной водой но не перемерзнуть, а именно чтобы слегка замерзнуть, только после этого ваше тело разогреется. Но если это если нет подготовки, если подготовка есть вы можете сразу же принять холодную, холодную душ холодную ванну и тогда у вас пойдет процесс именно нагрева, в ваших внутренних органах вас пойдет вот этот вот разогрев, очень хорошо пойдет. Или если вы совсем мерзнете, то попробуйте ушки, очень-очень сильно растереть ушки, можете их просто растереть. Можете взять масло гвоздики, есть эфирное масло гвоздики. Можете взять, знаете, вот такие вот звездочки, они снова стали продаваться а, в аптеках. Я помню в детстве такие вот звездочки, которые фиг откроешь, поэтому их очень-очень аккуратно закрывали, потому что открывали их потом всей семьей, но сейчас они открываются хорошо. Тоже можете взять звездочку и прям ушки хорошо-хорошо-хорошо помассировать, вот, а потом в холодный душ. И прям после разогрева ушей, после холодного душа у вас на более длительное время останется прям такой жар в теле достаточно приятный. И хорошо, разотритесь потом еще. После душа растирайте хорошо. Да, еще вопросик по вакцине, Юночка спрашивает. Как очиститься от вакцины? Есть ли у тебя способ, все Ну, я все-таки думаю, что если, если кому-то пришлось все-таки поставить вакцину, такое у нас сейчас плошь и рядом, да, то, наверное, во-первых, нужно головой подготовиться, что что наше тело может вывести из организма абсолютно все поэтому во-первых убрать все страхи не накручивать себя что в тебя там вогнали что-то такое неимоверное если уж это случилось значит просто это факт случилось и я бы конечно бы рекомендовала очень очень технично и очень тактично входить в сухие дни. Входить в сухие дни я бы, наверное, все-таки рекомендовала после вакцины на зеленых коктейлях, потому что они дают вот эти вот микроорганизмы, которые, ну, наверное, на, на этот момент очень необходимы нашему организму. В процессе сухих дней обязательно гвоздика, которая она все равно вымывает все, что не нужно из нас, и выход обязательно на наполынет. Не, вход и выход в сухие дни ⁇ это очень важно, поэтому не игнорируйте, не делайте акцент на количестве сухих дней, сделайте акцент на качестве. Именно входа и выхода. Пусть у вас будет 36 часов, но чтобы это было настолько сбалансировано, чтобы ваш организм вас поблагодарил за это. Я хочу немножечко относительно входа и выхода, так как мне пришлось участвовать а, в первом и втором марафоне Светланы, но ну, вот в этих крайних. И когда я в первый марафон зашла без, а, скажем, не на том, о чем Светлана сказала, не на зеленых коктейлях, зашла на арбузах и вышла тоже не на полыни, а на чем я там вышла на коктейли вот этом, да, кокосовое молоко, я сделала себе там, типа, латы да, на кокосовом молоке, а на самом деле ну я, я долго, во-первых, не продержалась и у меня были соблазны, совершенно по-другому работало сознание. И когда я пошла на депривацию, марафон депривации, там я соблюла все инструкции, и это было неимоверно легко. Депривация, к тому же, ребята, была просто вообще четверо суток. я из них подсыпала, а первые два суток я по одному разу только подсыпала, представляете, 15-20 минут, и только на третье сутки уже побольше. Ну, количество подсыпов было два, по-моему, у меня по 15 минут. Вот. Поэтому, да, действительно, вот вход на зеленых коктейлях и выход на полыни просто вообще феноменальный смысл. я подтверждаю, спасибо. Да, тут еще Ирина пишет. Света, перед понедельником чистые дни в группе. Это в закрытом клубе как раз. Лучше почиститься. На четвертый день начинает колбаситься. Заранее, в принципе, это не обязательно. Это на ваше усмотрение. Но у вас будет один день на то, чтобы достаточно экологично войти в сухие дни. Поэтому в первый день вы можете и почиститься. Первый, начало второго. Поэтому я думаю, что прям каких-то определенных усилий смысла нет. Ребята, я просто предлагаю, вот здесь такие вопросы пошли опять, одни и те же, как заваривать полынь и так далее. Входите к нам вот в этот клуб, который всего 500 рублей абонентской платы в месяц, и там мы с понедельника все стартанем, пойдемте на сухие дни, которые Светлана предлагает нам, 4-5 дней с депривацией сна. это с депривацией я правильно поняла? Ну, конечно, конечно, мы же ночью еще будем танцевать. И там, ребята, там просто чудеса, вот когда с депривацией сна, просто волшебство, у каждого свое, поэтому вперед, я думаю, что там ссылки, как всегда, будут, и лучше всего зайти в клуб и с тем потоком нам пройти, мне кажется, уже пора, такой подарок, тем более от Светланы, прекрасно, и это будет в понедельник, еще до твоего отъезда, Светочка, да? Да, да. Отлично, все, благодарю, хорошо. А, тут тоже у меня вопрос такой. Нужно ли бороться с нашим умом? А ум вообще наш? А, вот кто задает этот вопрос, задайте себе вопрос. А кто спросил про этот вопрос? Кто спросил про ум? И если, ребята, у вас появляются такие вопросы, да, кто... Где ум? Нужно ли бороться с умом? Нужно ли бороться с этим? Нужно ли что-то делать еще? Всегда возвращайте ваше внимание внутрь себя. И начинайте спрашивать, кто спросил это? Кто хочет есть? Кто задает этот вопрос? Кому непонятна такая-то ситуация? И я не буду говорить, что с вами будет происходить. Вы это отследите сами, самостоятельно, своим опытом. Тут Благодарности, Светочка, за такой подарок действительно, Ирина пишет Лебедева, что есть такая возможность в понедельник нам всем зайти. Это действительно хорошо. Друзья, у нас остается где-то 10 минут, поэтому поторопитесь выходить, открывать свои микрофоны в нашем чате Zoom и писать вопросы на канале YouTube. Пожалуйста. что-то есть или хочется все-таки зачитать с ютуб канал ну если есть на ютубе то можно зачитать потому что у меня здесь здесь пришел такой вопрос зачитай зачитай пожалуйста если у человека свобода выбора но ну, это наверное такой вопрос ближе к философии да а если у человека свобода выбора здесь наверное я бы сказала Ваши критерии свободы и что вы подразумеваете под словом выбор. Потому что если мы говорим о выборе, то можно выбрать, чем писать, карандашом или ручкой. И это ваш выбор. Да? Но если мы пришли как в какое-то место, где нам уже пришли в то место, где есть свои правила, чем писать, карандашом или ручкой, то здесь уже выбор идет в другом. Останетесь ли вы в этом месте со своим выбором? Либо со своим выбором вы уйдете с этого места, где есть уже свои правила и свои границы. Поэтому, если мы будем говорить о том, что если у человека выбор, если свобода, то это, наверное, проще разобрать в каком-то индивидуальном контексте э, с вашими индивидуальными критериями. Тогда это будет более, наверное, экологично. Иначе мы с вами просто будем разговоры разговаривать. У меня вопросики вроде все закончились. Да, на самом деле... Мы будем всегда разговаривать, пока сами не попробуем, и тогда будет более предметный разговор через опыт каждого из нас. Потому что пока я остановилась на том, пока я была в остановке на том опыте, который у меня был, и не шла дальше, то мне лично и нечего было спрашивать, и вот эти вопросы вместе с вами, они катались по кругу, друзья. Поэтому давайте начнем практиковать, если есть интерес. Если это просто какие-то опять дежурные вопросы, то, пожалуйста, уважайте время, Светлана. Спасибо. Да, ребят, если хотите попробовать, присоединяйтесь в клуб. Если не понравится, на следующий месяц уже не пойдете в клуб. Это всегда здесь выбор ваш. Всегда можно выбрать. Если кто-то хочет более глубоко уже углубиться, какие-то практики, то, конечно, уже тогда можете идти на марафоны. И возможности меня, и марафон депривации. Поэтому выбор всегда, вот в этом смысле выбор всегда за вами. Отлично. Сергей, вы включились с вопросом? Нет, нет, нет. Это случайно. Нет. Я пока, пока изучаю, что к чему и как не могу. все Хорошо, тогда надо выключить микрофончик. Ага. И, а, друзья, может быть, мы сделаем рекорд и закончим сегодня за 55 минут наш эфир. Да, Следующему чтобы... четвергу подготовят ребята вопросы. Абсолютно. Либо зайдут по ссылкам Инстаграм, Телеграм, заходите смело по ссылкам. Каждая ссылка вас приведет в закрытый клуб, в школу автономии. Правда? Да. Ну вот, я думаю, что мы так и сделаем. Вот. Большое спасибо вот идут от, от, действительно тебе, от ребят Светочка. И я тоже хочу сказать от, от имени тех, кто еще не присоединился и не посмотрел этот эфир, я тебе говорю огромное спасибо. Потому что тем хороший YouTube-канал, что можно смотреть и через год, и через 10, и через сто лет. Эти эфиры прекрасны. Друзья, ну давайте тогда заходите в клуб, а, проходите по ссылочкам, и а, если вы получите опыт, то в четверг вы уже поделитесь на эфире своим опытом, личным опытом. И я думаю, что вы сами почувствуете, что это гораздо а, эффективнее, чем просто сидеть и смотреть со стороны замышленной скважины. Хорошо? Ну что ж, мы будем прощаться. Всех благодарю, кто был на эфире, всех благодарю, кто смотрит записи. Очень приятно, что у вас только вопросов, и очень приятно, конечно, мне это очень льстит, что вы задаете мне вопросы, что вас, вам интересно мое мнение, мой опыт. Спасибо вам огромное, Римочка, тебе спасибо, и стару, конечно. Взаимно, да, у нас еще Автополстар за кадром, наш самый главный предводитель. Всего этого. Спасибо огромное за то, что он такую миссию несет действительно для того, чтобы люди могли видеть всех спикеров и а, могли принять этот опыт. Светочка, огромное тебе спасибо, приятного вечера и до встречи в понедельник на твоем, на твоем подарочке. Всего доброго.